Так, хорошо, значит, слышно. Ладно, всем привет, меня зовут Соловьев Александр, я менеджер 12%. Тема сегодняшнего вебинара у нас суть работы в проекте. У меня вот такой вопрос, есть ли новые партнеры сегодня на вебинаре? Если есть, то поставьте пятерочки. Так, новые партнеры есть у нас сегодня? Или их нет пока? Кто хотя бы неделю в проекте, месяц, какие должны быть? Ладно, значит посмотрим записи вебинара. Так, о чем мы будем с вами сегодня разговаривать? Первое, мы поговорим о том, что, что мы хотим себя в жизни. Хотим, первое, здоровье и красота, стабильный доход, семья и социализация. Вот пирамида потребностей Маслову, на первом месте у нас всегда стоят физиологические потребности, потом потребность безопасности, следующий, потребность принадлежности и любви, потребность уважения и признания, потребность самовыражения. Всю свою жизнь человек как бы удовлетворяет эти свои потребности. Первое, он всегда удовлетворяет физиологические потребности. Это покушать, поспать, физическая работа какая-нибудь, потом идет потребность безопасности, когда мы сыты и не голодны, нам нужна безопасность, чтобы на нас никто там не напал, чтобы с нами ничего не случилось. Как мы стали, ну, обезопасили себя, то есть, например, приобрели квартиру, то есть не на улице, оказались уже в безопасном месте, у нас уже принадлежность кому-либо, к чему-либо, кому чему -либо, либо и любовь, то есть создание семьи. Следующее у нас идет, это можно так бы сказать, они взаимосвязаны, потребность вложения и признания. На работе обычной мы всегда что хотим, чтобы нас уважали и везде признавали. Когда все эти низшие потребности у нас выполнены, у нас возникает потребность самовыражения. Она особенно развита в потребность самовыражения у творческих людей. Если они не будут самовыражаться, то они чахнут как бы. Чтобы вот эти все потребности удовлетворять в нынешнее время, в нынешнем сообществе необходимы деньги. Уровень доходов по ростату. У нас составляют следующие типы бедности и богатств. Если уровень доходов от 4000 рублей до 4000 рублей, то у нас крайняя нищета. А большинство пенсионеров у нас в нашем нынешнее время, к сожалению, находится на уровне крайне нищета, либо нищета. То есть доход у них составляет от 4 до 9,5 тысяч рублей. Это пенсия, на которую они горбатили всю свою жизнь, работая на заводах, либо где еще. Далее идет бедность от 9,5 до 20 тысяч рублей, что тоже очень мало, потому что у нас сейчас, если пойти в магазин, то мы там минимум что-нибудь купить, оставляем тысячу рублей. Раньше, конечно, было более веселее, выше бедности от 20 тысяч до 30 тысяч Большинство людей у нас в малых городах живет на, не выше, на уровне выше бедности. Имеет такой достаток на семью, что тоже очень печально. Средний достаток от 30 до 60 тысяч. Ну это уже уровень, можно сказать, подмосковья ближайшего в Москве и Москвы. Состоятельные люди от 60 до 90 тысяч богатые от 90 до 100 тысяч и сверхбогатые от 150 тысяч рублей. Хотя я бы сказал, сверхбогатые – это у кого доход от миллиона рублей в месяц, это всякие олигархи. Есть у нас здесь люди, которые находятся на уровне бедности, выше бедности, скорее всего, как бы есть. Это данные аэростаты, не надо их принимать в себе. Бедность, она не в деньгах иногда заключается, и богатство тоже не в деньгах бывает. Это надо учитывать. Так, чтобы как бы не жить так на уровне бедности, люди выходят на работу. Вот график жизни при работе на обычном работе. Извините, это стология. Например, с нуля до 20 лет у нас как бы не у всех бывает заработок, ну какой-нибудь минимальный там заработок. Дети могут пойти уже с 12 лет, пойти листовки раздавать, и так постепенно у них до 20 лет возрастает заработок в школу, учебу, либо армия. В армии тоже заработок, есть там от 600 рублей в месяц идет, бывает больше. Потом от 20 до 25 лет человеку уже как бы закончил институт, либо кто еще доучивается, и может совмещать и либо уже работать на работу. Сразу никого директор не берут, берут на какие-нибудь только начальные должности у нас. И вот так начинается от 20-40 тысяч, ну, кому как поезжать, кто как устроится. Потом 25. 40 лет заработок у нас постепенно растет, если человек хорошо себя показывает на работе, может, он займется каким-нибудь своим бизнесом, возможно, что-нибудь к 40-50 заработок возрастает, а потом уступает пенсия, и все. Сколько мы заработали, сколько у нас вышел государство, это у нас там от половиной тысяч рублей начинается. С пенсии и до старости. То есть все, что вы заработали, вот это вот на пенсию, себе, делится на возраст доживания. И выплачивается вам постепенно. Этих денег многим людям не хватает на пенсии. И они занимаются какими-нибудь еще какой-нибудь работой. Идут с идут уборщиками, борщицами Короче, зарабатывают как могут. Кто хочет такой жизни себе? Есть такие люди, кто хочет себе такой жизни? Всю жизнь работать и потом жить за жалкие копейки. Я думаю, что среди здесь присутствующих нету. И есть второй график жизненных доходов в нашем проекте. Ну от нуля до 20 лет, это если вам бизнес достался по наследству, как бы растет доход. Например, у нас можно начинать регистрироваться с 14 лет вроде бы, и мы начинаем приглашать людей, и наш доход постепенно растет. Ну поначалу он будет маленький. Первый месяц, первый каталог у вас может быть доход от 150 рублей. Это если вы не занимаетесь продажами. И он, приглашая людей постепенно, доход ваш растет. И то есть к 50-60 годам у вас доход будет уже в разы в тысячи раз выше, чем обычная пенсия. Чем пенсия обычных рабочих, обычных офис-менеджеров каких-нибудь. Я думаю, все хотят так, да? Кто хочет жить по такому графику, чтобы доход их рос постоянно, поставьте единички. Есть такие люди, которые хотят, чтобы их доход рос, угу. чтобы ваш бизнес, потом ваше дело, ваш доход передался по наследству вашим детям. Это же хорошо, да? На обычной работе вы пенсию кому можете передать доход? Вы работали всю жизнь, получали, например, по 150 тысяч, у вас там пенсия угу а все, вы умерли, а пенсию уже никому не передаете. А в нашем проекте это есть возможность передать ваш доход очень хорошо. Так, вот как-нибудь не ищем уже по второму варианту графика. Это наш интернет-проект. Интернет-карьера. Бизнес-система наша. Кто мы? Мы сообщество людей, зарабатывающих в сети интернет. Зарабатываем с помощью передачи, передачи информации о нашем проекте, о возможностях заработка. Что мы делаем? Мы ищем клиентов для интернет-магазина нашего партнера, Используют для этого социальные сети, бесплатные доски объявлений, либо даже платные доски объявлений. Социальные сети это «Контакт», «Фейсбук», «Одноклассники», все остальные, Google плюс». То есть везде даем рекламу о нашем проекте, даем информацию, передаем информацию о нашем проекте, о возможности заработка и дополнительно также пользуемся продуктом нашей компании. Передали информацию, нашли заинтересованных людей, создали товарооборот начинаем получать проценты с заданного товарооборота. То есть мы создаем пассивный доход себе и учим других людей делать то же самое. Мы здесь зарабатываем только тогда, когда научим зарабатывать других людей. Это важно запомнить. Так, кто же наш партнер? А, нашим партнером мы выбрали шведскую компанию oriflame а, Годовой оборот компании составляет около полутора миллиардов евро. А, более трех миллионов консультантов у нас в компании. Она представлена более чем в 60 странах. Вот, например, карта представлена нашей компании, Все, что охватывает а зелененьким России, Потому что самый высокий товарооборот – это также Мексики. Высокий товарооборот, а больше всего у нас в России. То есть у нас здесь, хоть кто бы ни говорил, то что, у Reflame оно никому не надо, но, как видите, самый большой рынок товарооборота у нас в России. Также, почему выбрали ее данную компанию? Широкий ассортимент продукции, насчитывающий более тысячи наименований косметики. Каталоги на 40 языках представлены, то есть, большинство стран может показывать данный каталог, если вы куда-нибудь поедете и найдете там себе клиентов, либо себе партнеров. Свои научно-исследовательские центры, в котором более 100 ученых работает, собственные фабрики в Швеции, России, Польше, Китае У нас, например, производство находится находятся в Ногинске, Московской области. Компания является членом Ассоциации прямых продаж, является учредителем Всемирного детского фонда, то есть деньги идут не в кошельки, не вкладываем в какие-то квартиры у владельцев данной компании, а на благотворительность. Корпоративные офисы в Швеции и Швейцарии и с 2004 года компании, у компании акции котируются на бирже Нью-Йоркской, что очень хорошо. Это как бы плюс. Так... Также почему Reflame? Маркетинг план компании. Вот лестница успеха, план успеха Reflame. Мы все начинаем есть с консультантов, с нуля процентов. Когда мы первый раз приходим, мы делаем, например, заказик на какую-нибудь определенную сумму и приглашаем людей. Увеличивая свой товарооборот, увеличивая не только свои заказы, а увеличивая свою структуру, то есть наращивая товарооборот, вы постепенно выходите, а может и не постепенно, может прям лавинообразно, выходите на новый уровень. По первому это у вас менеджеры, потом старший менеджер идет, директор, золотой директор, и далее. За каждый уровень, начиная сейчас с директорского уровня, вам будут идти дополнительные премии. За директора, когда вы выйдете на уровень, на уровень директора, вам премия будет 1000 долларов. Если вы работаете на обычной работе до сих пор, то не всегда у нас бывает поощрение за выход на новый уровень, а иногда бывает дополнительные штрафы, потому что начинается больше ответственности. Например, вы ставили, были менеджером в каком-нибудь магазинчике по продажам, ну, продавцом. Стали старше менеджером, на вас стало больше ответственности. Поощряли разок и потом начинаются штрафы за то, что кто-то плохо работает. Здесь же такого нет, здесь вас никто не штрафует, здесь вас только поощряют. Если вы здесь не будете развиваться и работать, ну у вас то есть просто заработка не будет. Так. Например, вы... Пришли в компанию, и ваш объем продаж личного потребления, например, 4,5 тысячи рублей. Это уже по оптовым ценам каталога. Вы вышли на уровень 3%. А ваш доход на данном этапе пока составит 150 рублей. Ну, как бы мало еще. Но мы зовем вас здесь не на быстрые деньги, мы зовем вас на большой доход в будущем. А ваше звание на данном этапе будет консультант. Потом вы пригласили несколько людей уже к себе в линию, зарегистрировали их, и у вас уже доход, например, объем продаж стал 9 900 рублей, 9 тысяч, 10 тысяч. Вы перешли на новую ступень, 6. Так, Ицик Ольга Новичок, да, приветствую вас. Так, ваш уровень дохода от 600 рублей начинается, вот также консультант. А, все самое интересное начинается на уровне менеджеров. Это когда у вас уже объем процентов объема продаж начинается на уровне 9%. Там продажи начинаются от 19 тысяч рублей. Это уже не лично ваши продажи, какие-либо, не ваши личное потребление, а потребление и продажи вашей структуры. Мы ну здесь как бы продажами не занимаемся в нашем проекте, не ходим, не бегаем с каталогами. Мы здесь. Берем себе, потребляем себе, передаем об этом информацию. Так, премии сейчас, вот эти вот премии у нас записаны 1500, Табличку старую просто поставлю, это по турборосту, сейчас турбороста нету данной премии, как бы вот эти вот премии можете не учитывать. И вот так вот увеличиваете объем продаж с помощью личного потребления и передачи информации вы выходите на звание директора и ваш доход, доход уже начинается от 30 тысяч рублей. это можно все сделать быстро либо идти медленно. Вы выбираете сами, как, это, как вам поступать. Вот премия уже начинается премия как с уровня директора у вас начинается премия в тысячу долларов. Выходя на уровень старшего директора, это когда под вами две директорские веточки, то есть два человека, которые вышли на название директор, вы получаете 1500 долларов. То есть старший директор, это когда под вами один директор открылся, и у вас отрыв собственный 3000 баллов идет, вы получаете премию 1500, когда уже под вами два директора, 2000 долларов. И так далее. И с уровня директора вы попадаете ежегодно на банкет директоров и вас компания как бы вводит за границу. Что очень как бы хорошо. В какой, на какой работе сейчас вас повезут за границу? Ну только если куда-нибудь в командировку отправят искать товар для кого-нибудь. Здесь же такого нет. Здесь вы ездите отдыхать и получаете дополнительный опыт. Так. Также... Дополнительно у компании предусмотрено то, что вы получаете 5 процентов директорского товарооборота в первой линии, то есть если под вами люди есть, которые вышли на директор, и вы 22 процента, он 22 процента, то как бы у ваш доход с него получается 0 процент, но компания это предусмотрела и она предоставила 5 процентов товарооборота не а людей, которые находятся под вами. То есть вы пригласили человека, работали-работали, оба вышли на 22%, и вам с этого, чтобы как бы в ноль не выходить, компания вам предоставляет 5% с данного товарооборота. Например, когда вы на уровне бриллиантового директора, под вами 6 директорских групп, и вот эти вот пять процентов с этих шести директорских групп будут где-то примерно семьдесят тысяч, что очень неплохо. Если во второй линии под вами директора есть, вы с их товарооборот уже получаете 2%. процента. Потом в третьей линии директора вы уже получаете пол процента с их товарооборота. То есть ваш заработок, даже если вы перестали приглашать людей, начинается уже пассивный доход идет. Деньги, то есть, вам идут постоянно. С уровня золотого директора уже можно как бы выходить на пассивный доход и жить свое удовольствие. Но я думаю, то, что когда вы выйдете на золотого директора, вам захочется выйти на бриллиантового и так далее. Кто хочет сразу же выйти на уровень директора быстро, поставьте единички. Так, меня... Так. Угу, угу, угу, угу. Угу. так, давайте разберем, как стать нам директором быстренько и за что нам здесь платят в основном. Как я вам сказал, нам платят здесь за группового робота процент с продаж. А группы в процент с личного потребления. Чтобы вам получать данные деньги, вы должны осуществлять свой личный товарооборот. Здесь воздушных замков песочных мы не строим, то есть просто людей не регистрируем, перепись населения не ведем. Нам необходимо также создавать свой личный товарооборот и учить людей создавать также свой личный товарооборот. Все мы пользуемся мылом, шампунем, зубной пастой, косметикой, особенно девушки, помады, туши, лаки, чего только для вас нет. Мы меняем магазин, в котором раньше это все покупали, на наш собственный интернет-магазин. Мы от компании здесь получаем собственный интернет-магазин, свою интернет площадку с которой можем брать товар себе, предлагать своим друзьям, знакомым, близким родственникам. Есть две серии. Напишите мне в чат, какие три продукта нам предлагает компания Арифлэйн. Напишите в чат, какие три продукта предлагает нам наша компания, наша компания-партнер. Косметика витамины, еще... А более масштабно. Так, деньги, парфюмерия, аксессуары. Ну, в принципе, можно сказать, что и так. Нам компания предлагает на самом деле три главных продукта в нашем современном обществе. Красота. Это туда ходит косметика аксессуары всякие разные. Второе здоровье это как раз вот витамины линейка была у нас. И третий пункт это бизнес. Бизнес также является продуктом. Бизнес идеи бизнес нашей системы является продуктом. То есть мы с вами занимаемся также не только вот этой косметикой, здоровьем, питанием, мы здесь выбрали третий пункт, это бизнес. Мы передаем информацию о бизнесе. Вот эти вот предыдущие пункты, парфюмерия, косметика, то есть здоровье и красота, являются помощник, нашими помощниками в ведении нашего третьего пункта. Я бы еще и сказал четвертый пункт, это стиль и образ жизни вместе с нашей компанией. Потому что больше всего люди идут на образ жизни. Например, вот образ жизни у нас какой? У нас образ жизни свободный. Мы не работаем 5-2 на какого-то дяди. Мы работаем на себя. Хотим работаем, хотим, не работаем. При этом имеем дополнительный доход и можем позволить себе путешествовать, покупать квартиру, покупать машины и все остальное на какой работе в Градском 5 2 вы можете и одновременно путешествовать, и одновременно чем-нибудь еще другим заниматься для себя. Я думаю, нигде, только здесь такая есть возможность. Так, когда за что же нам платят? Лично товароборот 50 баллов, это до уровня директора и групповой товарооборот. Как вы выйдете на уровень директора, вам надо будет делать 200 баллов. Ну, 200 баллов это совсем неплохо. не тяжело делать, так же, как и 150 баллов. Делать тоже не тяжело. Напишите, кому трудно делать на начальном этапе 150 баллов. Есть такие у нас? Так, я вам скажу так. Ничего сложного нету. Вы зайдите к себе в ванну, вы зайдите к себе в туалетный, на туалетный столик и посмотрите, посчитайте, что, сколько в месяц вы тратите продуктов на это. Подойдите к своим знакомым, к соседям, к друзьям, посчитайте вместе, сколько они тратят на косметические товары в месяц и предложите им ваш вариант, предложите им свой бизнес. Сделать 150 баллов, это на самом деле легко. Некоторые делают на серии Novage косметических, некоторые делают на серии Wellness. На Wellness можно так быстро раскрутиться, то что вы можете выйти на уровень директора за полгода. Вот это очень легко. При этом ничего распространять, бегать с каталогами не надо. Просто ведите здоровый образ жизни и даете совет, даете рекомендации. Но вот это вот все надо изучать. У нас есть специальные вебинары поэтому, как делать 150 баллов личный оборота, Их надо посещать наше обучение. Так, что же нам нужно для работы в нашем проекте? Свободное время от двух часов в день. Это будет, если вы где-то посещаете 2 часа в день, ну это будет как бы медленный рост, но расти будете. Доступ в интернет. У нас интернет-проект. Мы работаем в интернете, мы ищем людей, наших потенциальных бизнес-партнеров в интернете. И третье – это желание работать и развиваться, то есть изменить свою жизнь к лучшему. Если нет никакого желания, если вас все устраивает, то как бы у вас ничего не поменяется. Если же вы дико горите желанием вести свободный образ жизни, то у вас все получится. Но для этого надо делать, для этого надо обучаться наши действия при этом. А, то есть, как я говорил, мы меняем магазин, выполняем личный план, 150 баллов. А, второе, учимся приглашать людей в команду. И третье, посещаем обучение. То есть, три наших кита главных. Поменять магазин, правила Меняем магазин, поменять магазин. Приглашаем, посещаем обучение. Выполняя вот это действие, мы как бы растем в нашем проекте. Так. Рассмотрим здесь, как мы строим ветки. Есть два метода построения веток. Ромашкой и морковкой, либо как сосиска, как ее как угодно называют. Какой пункт, какое построение выберете вы? Где быстрые деньги? Это, например, ромашкой. Деньги здесь большие сразу же получаете, но нестабильно. Например, вы... Пришли в проект, зарегистрировали Петю, Сашу, Лену, Катю, Ваню, Машу. Там они сделали по 100, по 30 баллов, по 150 баллов. Вы сделали 150 баллов. Вы с вы получите доход, разницу ваших процентов, уровней. Деньги, да, конечно, будут большие на первом этапе, но это нестабильно. Потому что Петя, например, перестанет делать свой товарооборот. Лена там не станет делать свой товарооборот. Саша и Иваня, например, они приглашать людей, но товарооборот будут делать, а потом, когда увидите, что под ними роста никакого нету, как бы все затухнет. То есть вам постоянно придется искать людей и бегать, крутиться, как-то это все выдумывать. И есть второй вариант построения, вот этой морковка, сочистка, как угодно, колбасой можно называть, когда строим друг подруга, приглашаем людей друг под друга. Пригласили вас, пригласили вы. Ваш верхний спонсор пригласил под того человека, под которого вы пригласили вы. То есть строите друг под друга. Да, есть деньги маленькие поначалу. Идут, но когда вы, во-первых, учитесь приглашать людей, это как бы наша обучающая веточка, учитесь приглашать людей. Люди, которых вы пригласили, да, вертикальное построение веток, более удобное. Люди, которых вы пригласили, они видят то, что под ними идут регистрации, под ними начинается товарооборот, сами начинают приглашать людей, более ясно понимают суть бизнеса нашего. Итак, вы выходите быстрее на уровне, ничего, что если вас будет кто-то поджимать, главное дело, быстрее получить уровень, выйти на звание директора, а там уже начинаете строить свою веточку. То есть, Поначалу путь будет маленький доход, но в последующим будут большие деньги. Лучше, конечно, так. А. Как выйти на уровень директора очень быстро? В первый каталог, когда вас зарегистрировали, вы приглашаете 5 новых партнеров. Эти пять новых партнеров вы можете как бы потренироваться на кошечках и собачках, можно сказать так. Это то есть ваши родственники, друзья какие-либо. Вы приглашаете их, объясняете им суть бизнеса, объясняете им суть личного товарооборота, зачем он здесь нужен. То есть по 150 баллов объясняйте, зачем им делать. Поверьте мне, 150 баллов сделать это, конечно, очень легко. Главное дело не заморачиваться, отключать мозг и просто делать. То есть у вас шесть человек, включая вас. 6 человек сделали по 150 баллов, вы вышли на уровень менеджера 9%. Ваш товарооборот группы составил 900 баллов. Ваш доход здесь составит уже 2000 рублей. Это за один каталог. То есть очень быстрый рост. Начался второй каталог. Закрыли этот каталог. Идут три недели. Вы и каждый партнер группу приглашаете минимум по одному новому партнеру. Также вертикально строите в глубину. Приглашайте людей. И при этом каждый из вас делает также товарооборот 150 баллов. 6 плюс 6, то есть 6 человек пригласило по одному человеку, построили вертикальную вне сеточку, у вас получилось уже 12 человек. 12 человек сделали по 150 баллов, ваш товарооборот группы составил 1800 баллов. Вы менеджер 12%, ваш доход уже здесь от 4000 рублей. Так, идет третий каталог, уже третья неделя. Вы и каждый партнер приглашаете по одному новому партнеру. Также делаете каждый из вас по 150 баллов. У вас в команде уже 24 человека. 24 человека делают 150 баллов. Получается ваш товарооборот 3600 баллов. Вы менеджер 15%, у вас доход вызывает 8000 рублей. Вы можете начинать строить вторую веточку чтобы уже получать как бы хороший доход. <coughs> Наступает четвертый каталог, также он идет три недели, люди уже приглашают, каждый уже самостоятельно, вы можете уже пригласить уже побольше людей приглашать, ну это как бы идеализированные условия, на самом деле у нас либо бывает много приглашений по 5 регистраций в день, бывает от 1 до 5 регистраций в день, надо стремиться этому. Мы говорим здесь про активных партнеров, личный товарооборот каждого также ваш, в этом каталоге у вас составляет 150 баллов у вас уже в команде 50 человек каждый из этих 50 человек сделал по 150 баллов из активных людей у вас товарооборот уже директорский поздравляю вы вышли на уровень директора за 4 каталога но я хочу вам сказать так это идеализированный вариант у нас люди не всегда начинают работать, включаются они только потом, когда уже под ними вырастает товарооборот, вырастает структура, когда они уже видят то, что у них как бы идет доход. Поэтому мы строим вертикально вниз. То есть за 4 каталога, это у нас 3 месяца примерно, вы находите, вы, ваша команда, ваши партнеры, находите 50 новых партнеров. Учитесь делать товарооборот 150 баллов, вы выходите на звание «старший менеджер», продерживаете 8 каталогов подряд, данный товарооборот 7500 баллов, вы, вы выходите на звание «директор» и получаете дополнительную премию 1000 долларов. При этом мы всегда вам помогаем в поиске, ваши верхние партнеры, ваши верхние спонсоры помогают вам не только в поиске, но и в обучении вас, ваших новых партнеров. Мы помогаем вам строить ваш бизнес. На самом деле, как бы можно сказать так, не все новые партнеры работают не на нас, а мы работаем на вас. Верхние спонсоры работают на вас. Не вы работаете на нас, а мы работаем на вас. То есть идет наоборот. Мы вам выстраиваем заработок, мы учим вас зарабатывать, и только обучив вас зарабатывать, мы получаем с этого доход. Также и вы в последующем, когда научитесь сами зарабатывать, будете обучать своих партнеров зарабатывать, вы будете с этого также получать доход. Так, по теме у меня все. Если есть вопросы, то задавайте, я вас слушаю. Точнее читаю. Вопросов нету. Я могу сказать так. Дополнительно могу сказать так. Когда Люди, если вас не поддержат ваши близкие, говорят, вот ты пришел в Арифлейн, да это все обман, все это лажа. Не слушайте их, а делайте, стремитесь к результату. Потом вы им покажете свой результат, и они к вам придут. Не надо этого бояться когда Могу сказать так, у нас до сих пор у людей осталось то, что если ты не работаешь на работе, не пашешь у станка, не сидишь в офисе, находишься дома, занимаешься своими делами, путешествуешь, например, то для людей у нас это как бы еще до сих пор нонсенс. Надо от этого избавляться. Приведу пример. Я сидел, рекрутировал, я живу на первом этаже, и слушаю на улице разговор. Встретились две женщины, одна другая удивлена. А чего ты, ты не на работе? Я же высчитывал то, что ты должна работать. Мне вот Честно я скажу, мне вот это вот так вот не понравилось. Какое дело, что делает человек? Хочет гулять, хочет не гуляет, хочет ходит на работу, хочет не ходит на работу. Я вам скажу так, некоторых людей будет бесить то, что вы пришли к успеху. Это нормально, этого не надо бояться. Вам будут говорить, ну зачем ты сюда пришел? Пропускайте это мимо ушей. Вы пришли развивать сюда свой бизнес, а не слушать людей, которые тянут вас на дно для которых работа это 5-2 у станка у, на дядю и потом приходить домой и жаловаться на кухне сидеть вот начальник у меня какой-то плохой не дает мне зарплату а я такой молодец и такой работаю ну не работа это вы, во-первых, вы выполняете не свою мечту, а строите мечту своего хозяина, вот именно хозяина, а не работодателя вы работаете 5.2, 2 ваш директор, ваш начальник куда-нибудь катается. Ну надо это вам. Вы не надо исполнять, как бы чужую мечту. Расскажу о нем такой. Приехал директор наработал на новом BMW. К нему все подходят сотрудники. О, какая у вас классная машина! Он говорит, вот будете работать так же, как сейчас работаете. Я себе в следующем году куплю еще лучше машину. То есть не они себе купят, а он себе. Так что думайте сами, решайте сами, стоит здесь развиваться или стоит дальше пахать на какого-то дядю. Суть нашего проекта, в двух-трех словах скажу, приглашать людей. На суть бизнеса приглашать людей на образ жизни. А как же работники медицины, МЧС? Работники медицины и МЧС также могут заниматься сетевым маркетингом. У нас, как бы, проблем в этом нет. Вот скажу словами Медведева, Дмитрия Медведева. Все на него обидели за эти слова, но, по идее, он сказал правильно. Ну, плохое, плохое у нас, конечно, правительство, кто-то может сказать, но вот эти вот слова правильные для учителей он сказал. У нас большие широкие возможности. Мы сами себя как бы загоняем в болото. У учителя работа, у медработников работа начинается с 7 до 2 часов. Основная тяжелая работа. Далее они свободны. Но они сами себя загоняют. Я работал в медицине и могу сказать так. Крутился в медицинских кругах, работал там. У них полно свободного времени. И то, что они ноют, жалуются. Нет работы, нет зарплаты. Работы полно у них. Просто есть, кто работает реально, получает должности в медицине от 80 тысяч рублей зарплаты, а есть те люди, которые ну, даже там не развиваются. Развиваться можно везде, но в нашем интернет-проекте мы получаем стабильный, постоянно растущий доход. А работая на, какое? на государство... Вы получаете лишь в конце пенсию. И все. На этом у меня как бы вебинах окончен. Если больше нет никаких вопросов. Всем спасибо. До свидания.